Сибитров 8, а ты один. В одиночестве родился, в одиночестве любишь, в одиночестве живешь, в одиночестве страдаешь, в одиночестве помрешь. Самое страшное время, да? Это перед сном. Так что спокойной ночи, если смотрите перед сном, и как бы не засыпайте. Ведь было не скучно. Пока! Понь!